Братва, смотри, как я Москву убью. Я бы здесь все снес и все. Можно отсюда уехать? Ну вот, друзья, я и в городе суровых людей, Челябинске. Духота стоит страшная, сегодня передавали плюс 37 на солнце. Делаю как можно меньше лишних движений, почаще смотрю на карту, на пешеходный маршрут. И сейчас еду непосредственно в самый центр, чтобы исследовать этот таинственный и загадочный пока для меня город. Приветствую, бродяга. Путешественник воды, набирай какую-нибудь воду родниковую. Байкал договор сделал, был автосом, а потом ездил. Ну, обещание Байкал привезти в озеро, в Тургаяк. Ну вышел на трассу, машина сама остановилась, пусть обещания То есть даже не голосовали? Ну практически да, ну потому ага. она стояла, я просто я подошел Чего возьмешь, возьмешь, садись, поехали Байкальская вода вообще, ну вода сама по себе это подарок вселенной Просто когда по трассе ешь, фуры очень близко до приезжают, можно. Ну, почему, когда с флагом едешь, когда тебе значимы, куры тебя уважают Дело Никак... путешественных корлов гугли Челябинск ⁇ это город с богатой промышленной историей. Здесь много старинных домов. Ужасный в плане экологии. Смог. Из-за этого у большинства челябинцев возникает аллергия. В том числе и у меня. Была бы моя власть. Я бы здесь все снес и все. Я думаю, эта власть тебе придет рано или поздно. Может быть. <связь> Ход грубо по мокрый. Отдохни немного, слышишь? Хорошо, хорошо. Умой лицо, умой шею, там умой так нельзя. Ладненько, давай. Давай, пока, пока. Жена? А генерал кто еще? Кто? <laughs> ну, вот мы с Касимом выехали из Челябинска, двигаемся в сторону Златоуста. Там я планирую провести пару дней в заповеднике Таганай. Я на территории национального парка Таганай, и мне до ближайшей точки, где можно разбить палатку, еще где-то порядка 6 километров идти и все время на подъем. Сейчас самая главная задача дойти до лагеря Сухим, потому что сами слышите, как громыхает. Вот. Ну вот мне не фартануло, пошел ливень, и сейчас я буду где-то прятаться хотя бы под кустами. Жесть, как я этого не хотел. Меня смывает просто дождем. Мне уже все похрену, короче. Небеса дайте еще воды. Мне мало. Дождь почти кончился, и у меня такое ощущение освобождения, как будто я смыл всю городскую грязь себя. Это уже какая-то не тропа, а дорога смерти. Поднимаюсь все выше и выше По острым камням Я ощущаю их даже через свои кроссовки Вообще это первый в моей жизни поход В горы С ночевкой Такое испытание Серьезное для меня Самый последний момент успел запрыгнуть в палатку И закинуть все свои вещи Так что я спасен Сейчас буду раскидываться В общем где что как Может даже получится что-то просушить и где-то метров 50 отсюда есть такой навес, где люди ужинают. Я думаю, что добегу до туда и там уже полноценно поужинают. Выдвигаюсь из своего лагеря в направлении гремучего ключа. Ух ты, блин, опасно. Качаются под ногами. Реально можно тут легко ногу подвернуть. Там медведи не кусают дальше. Нет, нормально. Все. Дождь идет, не сопротивляешься судьбе. Выглянуло солнце. Еще лучше. Замечательно. Быстрее, быстрее, быстрее, деньги, деньги, деньги, ипотеки, потребительские кредиты, все надо оплачивать, дома двое детей, работа, дом, работа. Там волки не жалят? Нет, сегодня волков нет. Вечно, медведь ходит. А, все, понял. Супергерой. Вода очень вкусная, мягкая, почти как святой источник из пятерочки. Я первый за булочкой. Опять грохочет, надеюсь, вечерок сегодня не таким мокрым, как вчера будет. Готовлю рис до двора, и на ужин у меня консерва сардин. За окном клещет непогода, ветер сильный бушует, а я сижу просто в своем маленьком жилище и готовлю себе ужин. Не знаю... Может все-таки мне взять ипотеку. Посоли нормально вообще. Выдвинулся из базы Белый ключ. Что могу сказать об этом месте? За то, чтобы разместиться с палаткой, за двое суток я отдал 100 рублей. Я считаю, это вполне приемлемые деньги. С учетом того, что там нормальный туалет, купель с родниковой водой. Конечно, в отдельную стоимость входит баня, проживание в домиках, но это уже на ваше усмотрение. Очень бы хотелось, чтобы в России было побольше таких точек, где ты приходишь с рюкзаком и за приемлемые деньги можешь полноценно восстановиться и получить удовольствие от своего похода. Сошел я с дороги, где-то километров 70 от Челябинска. Иду по высокой траве, просто в поле. И вот здесь такие кустарники. Хочу за них зайти, чтобы меня не видно было, мою палатку. Вот это да. Место красивое. Хочется здесь задержаться, но надо двигаться дальше. Пробираюсь босиком, потому что кругом роса и ботинки промокнут сразу же. Палатка тоже мокрая, но я ее сложил в сумку. Надо будет днем где-то найти место, чтобы просушить. Сейчас не вариант, потому что в 6 утра еще долго очень все будет сыро. Кем такую даль, пи***, не знаю, довезут, не довезут, не довезут, довезут, довезут да. а тут на бабе лизы, спокойно. Траха ее, да траха, а масса сыра, да масса Едем с Лехой, весело, задорно, парень, конечно, мега эмоциональный. Без маски не пускает, говорят, именно в Пуганской области. Нашный да. режим самый строгий. Как... В Питере Москва отдыхает. Тяжелая работа, конечно, у ребят. Я думаю, это вообще самая тяжелая работа и самая вредная. Всем доброе утро, проснулся в этом лесу возле трассы. Вчера с Лехой проехали 710 километров за Омск, подальше от населенки. Сейчас сушусь и выдвигаюсь дальше на новосике. Здрасте. Здравствуйте. Добросьте да, доход, не жалко. Уже часто отсюда не могу уехать. Жесть вообще. Опа. Отлично. А, в Сиб едешь. Да. Слушай. Ну мне пожрать надо где-то да сам хочу. сейчас, а. да, сейчас будет талант. Вообще огонь. Привет, бродяга. Привет. Че, автостопом путешествуешь? Да. Нифига, ты куда едешь? Скрытая камера? Ну, типа того. Хорошо, без проблем. Я сам из Волгограда скатался на Алтай, Байкал во Владивосток. Это сейчас уже скатался. Да, сейчас на обратном пути хочу заехать в Москву пить. Сейчас сколько рюкзак литров? 65 плюс 10. Ну, он немецкий, поэтому там, возможно, больше. Ночуешь в лесах где-то? Ну, иногда палатка, иногда через серфинг. Обувь у тебя, я смотрю, вообще просто лють. Это что за обувь? Берцы необыкновенные. Давай, выручил меня. Сколько мы с тобой отмахали? 600 километров? Да, около того. Я в Новосибирске, красивый вечер, тепло, закат. И здесь недалеко живет моя тетя, вот в этом доме. Я сегодня решил остановиться у нее. И когда я приезжаю к ней в гости, она все время меня откармливает разными кулинарными шедеврами. Посмотрим, что сегодня она мне приготовила. Знакомьтесь, это моя тетя Света. Привет, Привет. Вот это да. Сытый племянник называется. Отмылся, отоспался. И сегодня я гуляю по своему любимому Новосибу три слова новосибирске новосибирске замечательный. пульный грязный неухоженный прекрасный город и я считаю лучше чем москва он нас разочаровал из-за коронавируса солнечный холодный три слова новосибирске мяу если я три слова схожу нахуй меня закрутил можно уехать люблю этот город самое красивое что есть в этом городе кроме вас про город наш That nice <laughs> Новосип – это город контрастов, где легко можно выхватить по щам. И в то же время на каждом углу встречаешь интеллигентных людей, музыкантов, путешественников, актеров, художников. Это город-бурлак, который тянет за собой всю Россию. Я всю жизнь мечтал приехать в этот город. И я уже здесь 7 лет. У меня квартира, машина все есть. Все в шоколаде. Ребята, вы лучшие! Ютуб, контакт, инстаграм, БК. Любую пизду я везде Но это в законе Это ангел, хранитель Кот Воровская 144 Ну на спине не буду, у меня купола Не, ну а что, может все-таки газонем автостопом до Байкала доедем? У меня баба здесь Короче, якоря, да? Да, я никого не боюсь Кроме ментов и своей бабы и Галя ипотека. Ворона, на 28 лет сидела. Ипотека потребительский кредит. Какая делала? ипотека, <свят> нахуй, я ее не брал. Нахуй. Мы их так любим обнарим. Обратите на внимание на мою любовь. Сними ее. На фоне Ленина. Да, да, да, да, да. Это снять, Смотри, какая это красивая. Можно снять. Если ее хоть одна мразь, хайлор, <свят> помойная, поднимет. Здравия, я здравия. ему это хайлор разорву. Снимай, как братва на память до Елени нахуй не не подожди, подожди, подожди, стой перед автостопом, нельзя. Надо сначала машину поймать, а, там а в этом? О, я на автостоп не еду. О, так, это так, современный. Так, это... Подскажите, нет, пожалуйста, нет, как, как по-английски будет нет, идти. No, go. А ah, нет? No. Это go no. Опустил, я так и знал, что он меня опустит. Это лагерь, игло Иглой, иглой колодец. Простой иглой. Давай померить. Все писками, кто уже сыт. <смех> Брат Вас, как я Москву. У**. Оржаться на одной руке как брюсли. А не, я не смогу. <смех> Чисто пожилой секс. Долдая подвезете? Москвы. Да. Субтитры делал DimaTorzok Привет, перец, вы, Никита, Никита Перец. Сразу видно светлые алтайские лица. Где твоя королева? Она на съемке. Так, Съемка. тебя ниже пальца снимать? <съемка> да можешь снимать, что, мне нечего скрывать особо. Слушай, вид у тебя вообще борьбезный. Да, проходи, смотри. Он Жанке говорю, она все такая путешественница Давай там на Бали, давай туда-туда Я говорю, так на Бали любой дурак съездит Давай поедем зимой автостопом до Москвы посмотрим, кто из чего сделан Мы с Никитосом идем по главной улице Барнаула, Ленинскому проспекту Исследуем столицу Алтайского края, Жемчужина России Саморонок, б** Город самородок. Какие вопросы людям будем задавать? Молодежи можно спросить, как они проводят свой досуг. Собственно, сейчас мы сейчас это и сделаем. <смех> <смех> ну... А в Москве всегда <смех> опускает стекло. Ты блин, в Барнауле Тут особое кастовое расслоение. А, мы им не подходим, да, да. по уровню Если у тебя есть туалетная бумага, ты на вершине пищевой цепи. А понимаешь. если у меня рюкзак, то я бомб... <смех> Чем заняться в Барнауле? Ничего. Чтобы В кальонке, в смысле. <свят> <свят> Ничем, это бесполезный город. <свят> ну а вот если у тебя семья, например, дети тебя держат, семья ипотека, чем заняться? У меня нет детей, мне сложно, конечно, рассуждать. У меня он не путает в мою комнату, которую я сняла, я пожалуйста назвать на него ментом. <свят> вот эта асоциальность, <свят> она и дает такие реакции. <свят> Сегодня был охуенный хип-хоп-баттл, дико рубились бибои. Это в Барнауле да, все происходит. Слушай, и ты, борода, ты проебался. Просто Ой. я за тобой наблюдаю, как ты путешествуешь, как ты спишь, там, вот, весной ты, когда я спал, спадники весь промок. Долорес? Только можно не снимать, как я собираю, как я Вот так в Барнауле молодежь проводит время. На этом мы с вами прощаемся, Сегодня классическая грузинская кухня по-барнаульски. Ну не такая уж она классическая, на самом деле, но... Жанна мне приготовила, нам приготовила такой ужин. Да, Клевчонка моя. Обалдеть. Грузинская женщина вот гармония. с женскими Ну ты подумаешь, может и не путешествовать, а корица. Пристать какой-нибудь гавань. Чего как унесу Всем парням на заметку. Хотите найти себе настоящую берегиню, отправляйтесь в Барнаул. Здесь одни берегини ходят, которые будут вам пури готовить. Ой, не все заки идеальные, как Жанна Всем доброе барнаульское утро. Прогуливаюсь по Нагорному парку, сейчас 6 утра. И посмотрите, какой туман. Все затянуло. Буквально в течение трех минут было чистое небо и сейчас вот солнце проглядывает, как будто затмение. Первую половину дня хочу провести здесь, спуститься к набережной, почилить. Да, ребят, на данный момент это, пожалуй, мое самое идеальное утро за все путешествие. Со мной только мой рюкзак, ласточки сверху пролетают. И в 6 утра я один на набережной самой протяженной реки мира.